Практичный велик -танк, на котором ты и перевезешь что надо, и товарища по взводу подбросишь до нужной точки. В общем, прикольно. Ну а это вообще отдельная история. Сказать, что машина выглядит круто, ничего не сказать. Тягач как будто вобрал в себя все самые крутые качества. Потрясный внешний вид, огромные габариты, идеальную детализацию и топовую эффективность. Вот последний я подразумеваю проходимость и его грузоподъемность. Тягач реально способен передвигаться чуть ли не по любой местности, благодаря его гусеничному ходу. А вот этот грузовой отсек вообще отдельная история. Ставь лайк, если тоже хотел бы хотя бы один раз таким поуправлять. Когда-то давно я был на шоу Бигфутов, и мне там нравилась чуть ли не каждая машинка. Дело в том, что у них всех огромные колеса, ростом чуть ли не со взрослого человека.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 И этот механический монстр супер топово передвигается, не чувствует вообще никаких ямок, никаких кочек. Короче, офигеть можно, как только людям удалось такое сконструировать. А это очень необычный и интересный Red Dog, то есть машина-крыса. Подобное прозвище совсем не является оскорблением. Наоборот, его ей дали из-за похожего внешнего вида, привлекающего внимание окружающих. Этот вытянутый нос видно издалека, к тому же здесь не просто нестандартная форма, но и очень любопытное строение. Вы только обратите внимание на тот же здоровый движок, ну колоритно же выглядит, не правда ли? Да еще и эти колеса многодюймовые в довесок, фары, подвеска, да вообще к чему не прикоснись, тупо все смотрится очень интересно. Ну а такого я вообще не ожидал, вот прям серьезно, просто никак. Готовы? Ну тогда встречайте. Машинка при первом же виде, которой у меня нафиг отвалилась челюсть. Я даже и подумать не мог, что кто-то создаст из привычного нам бусика, из Т1 или чего-то типа того, в общем из Вагина, создаст драг-монстра. Чего стоит один лишь дым от покрышек этого красавчика? Да еще и звук какой, вы только вслушайтесь. Спойлер, его фары, окрас, форма, габариты. Да просто что ни назови, куда не брось свой взгляд, все очень интересное и притягивающее внимание. Какой тип машин вам нравится больше всего? Мне вот до поры до времени очень заходили пикапы. Почему? Ну, тут все довольно просто. Это из-за их практичности. Они и в грязь заедут, и через снег проберутся. К тому же сумки всегда есть куда положить. И той же семьей или большой компанией друзей прокатиться, погулять всегда можно. Но даже у этих всемогущих пикапов однажды появились проблемы. Если болото слишком вязкое, не проедешь. Если дорога неровная, газу не прибавишь, а то сломаешься. И какой-то чувак подумал про себя, а какого фига? Давайте-ка я улучшу свой пикап. И вот что у него получилось. Это настоящий король на дороге, который удивляет и своим прикольным внешним видом, и в то же время поражает проходимостью. Как ни крути, гусеничный ход дает о себе знать. Вау! Просто вау! Такие и никакие более были мои эмоции от увиденного. Перед вами один из самых крутых ход родов, которые я только видел в своей жизни.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 В общем, это реально жесть. Хотелось бы мне посмотреть на эту машину вне помещения. В диких, так сказать, условиях. Так, что вы видите? Ну, наверное, какой-то непонятный транспорт везет сломавшуюся машину, правильно? О, ну вы видите эвакуатор, да? Фух, наивные, никакой это не эвакуатор. И никто никуда никого не везет. Это все одно целое. Да-да, это одна сплошная спайная машина, которая представляет собой живой трансформер – или я не знаю, как еще это называть. Ну, просто же обалдеть можно. Эти габариты. Этот внешний бешеный вид. Это мощь. Какой интересный двигатель они поставили вовнутрь, чтобы двигать такую махину. Ну, а вот это уже мой старый добрый Викфуд. Скажу по-честному, конкретно этой модели я никогда прежде не встречал. Однако я уже знаю, что при ее титаническом весе, который чувствуется через экран, тачка способна разгоняться до 70 миль в час. При этом скорость далеко не главный ее конек. Тут кайф совершенно от другого. От этого рева мотора, сопоставимого с ревом дикого зверя, готового вгрызться в свою цель и не выпускать ее. Тут кайф от этих бешеных прыжков, суть которых банально не укладывается в голове. Казалось бы, как такая большая машина вообще может летать? Она прямо берет и на глазах ломает ваше восприятие мира. Не, ну вот реально, согласитесь же. Вряд ли кто мог подумать, что такой здоровяк настолько эпично и пластично будет прыгать, приземляясь как фигурист. О, ну а такую штуку я очень хотел бы в свою коллекцию. Однажды... Сесть так в этот дом на колесах, взять туда семью и отправиться гулять, кататься по миру, смотреть все вокруг, останавливаться в местах, где не было души человека, ночевать... Все это так лампово и так интересно. Кстати, напишите в комменты, а вы бы хотели себе дом на колесах. Нравится ли вам идея в целом? Мне вот, как я уже сказал, она капец как запала в душу. И однажды я обязательно ее реализую. Ну а пока остается довольствоваться им через экран монитора. К тому же парниша не показал нам главного, что было внутри тачки. Однако, судя по ее шикарно проработанному внешнему виду, я не сомневаюсь, что интерьер у домика тоже такой же отпадный.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 Весь секрет хранится в... А хотя чего я пытаюсь замаскировать это? Вы уже и сами все поняли. В этой огроменной турбине сзади, из которой то и делает, что льется пламя. Короче, тачка... <къем> Очень мощная. Ставь лайк, если хотел бы себе такой же школьный автобус. Следующая машина мне сразу напомнила какую-то огромную тачку из фильмов жанра фантастики, которая такая большая вся, еле передвигается... Не помню название фильма, но уверен, что у кого-то уже проблеснула подобная мысля. Ну да ладно, вернемся к нашей тачке. А она представляет собой, как вы уже, конечно же, догадались, офигенский трактор, на котором спокойно можно отправляться в Хогвартс. Настолько он фантастически красивый и магически очаровательный. Чего стоит один процесс активации трактора и его управления? Ну, просто изумительная работа. Авторы проекта не передать, какие крутые ребята. «Большие трактора, говорите? Большие колеса у машин? Биг, как их там? Биг, бигфуты, да?» Ха, малыши, Расступитесь перед этим громилой! Вот кто настоящий король дорог!» «Это тачка, колеса, которые в высоту будут как полтора взрослых человека!» И «Это только колеса! Подвеска же просто чумовая!» «У меня после увиденного, кроме шока, остался один вопрос!» «А как в нее залезть-то?» «Постоянно носить с собой переносную лестницу?» Вот, наверное, с кем точно никто на дороге не решит поспорить. И место всегда уступят, и в свой ряд пропустят, лишь бы на них не наехали. Если все прошлые работы в большинстве случаев представляют собой просто что-то очень большое и удивляющее габаритами, но в то же время не представляющее себе реально мощную машину, то здесь все совсем наоборот. Данный проект и есть воплощение всей мощи в совокупности с крутейшим внешним видом. Машина чем-то напоминает мне старые советские или европейские военные тачки, только усовершенствованный вариант. Как будто в какой-то компьютерной игре ее заапгрейдили, нацепили ей вместо колес гусеницы, снарядили пушками, бронированным корпусом и всем подобным, Ну и отправили воевать. В общем, мне точила супер зашла. В ней явно установлен очень сильный многокубовый мотор, который просто рвет ей напополам и заставляет лететь вперед. Гусеницы же делают из нее гиганта миропроходимости, который не имеет никаких преград и вопросов. Машина просто делает все то, что ей скажут. Поступит команда полететь через болото и обогнать все другие тачки, она именно так и сделает. И фарой не моргнет. Марк IV Британский тяжелый танк времен Первой мировой войны. Как и предыдущие британские танки, выпускался в двух модификациях, различавшихся между собой вооружением. Самец со смешанным пушечно-пулеметным вооружением и самка с пулеметным вооружением. Какой вариант сейчас перед нами, напишите в комментарии, проверим вас на внимательность. Ну а пока вы любуетесь этим красавчиком, немного поведаю вам историю его создания. Что ж, Марк IV являлся развитием линии английских тяжелых танков. В его конструкцию внесли улучшения, продиктованные боевым опытом. Толщину бортовой брони увеличили с 6 до 12 мм, а крыши до 8 мм, что повысило защиту экипажа от бронебойных пуль. На этих танках впервые появились пулеметы Льюис, имевшие воздушное охлаждение ствола вместо водяного, как у пулеметов Викерс. Однако новые пулеметы быстро перегревались, а пороховые газы мешали наводчикам. На более поздних моделях устанавливали пулеметы Гочкис, лишенные этого недостатка, и пушки со стволом, укороченным с 40 до 23 калибров. После этого они не утыкались в землю и не цеплялись за деревья и стены домов. Топливные баки размещались вне корпуса между задними ветвями гусениц. Горючее подавалась принудительно, на выхлопную трубу поставили глушитель, цепную передачу к ведущим колесам прикрыли от грязи, гусеницы сделали шире, улучшили смотровое устройство механика-водителя. Оно стало представлять собой броневую перфорированную плиту, которая обеспечила более эффективную защиту от свинцовых брызг. Первые танки прибыли на фронт в апреле 1917 года и 7 июня получили боевое крещение в бою за «Мессин».